Приветствую вас на канале Максима Черепанова городе Краснодар. Сегодня мы с вами посещаем строительный объект. В новых жилых комплексах города Краснодара обычно уже готовая инфраструктура. В жилом комплексе хорошие детские площадки, спортивные площадки, озеленение и дворы освещение, магазины на территории уже присутствуют. студия 28 квадратных метров сюда попадаем здесь гардеробная достаточно хорошая она уже даже отгорожена можно эту перегородочку будет убрать чтобы не мешалось да можно будет установить две двери абсолютно раздвижные будет интереснее либо сюда перенести кухонную зону да Потому что как бы ванна здесь достаточно просторная вот. Коммуникации, выводы здесь. А здесь именно зону готовки оставить. И будет достаточно большая, квадратная, вытянутая комната с большим, огромным балконом. Она сама комната, где-то порядка 24 квадратных метров, с двумя окнами. Пойдемте, выйдем еще на балкон. Вот такая вот она. Хоть есть место и здесь разместить кухонную зону, но... В том месте она прям просится, куда ее разместить. Эта стена, опять-таки повторюсь, не несущая. Здесь только есть балка несущая, вот она поверх проходит. Ее трогать нельзя. А вот это вот, пожалуйста, можно убрать. Это вот перегородка и вот эта перегородка. И увеличить за счет балкона комнату. Вот она, вот это вот. Оно и несущая конструкция. Здесь вот такой вот балкон. Сторона солнечная будет тепло. Такой вот вид из окна. Студия. Можно установить перегородку, будет и однокомнатная и квартира. Здесь есть вот закуток под гардеробную. Можно установить здесь кухонную зону. Здесь ванна порядка 5 квадратных метров. И комната. Комната прям большая. Это порядка 26 квадратных метров. С двумя окнами. И оба окна выходят на балкон и туда далее. Такая студия стоит 2 миллиона 400 тысяч рублей. Балконы остекленные. Такие. И балкон довольно длинный Фактически 6 квадратных метров И вот такой вот вид из окна Студия Дверь достаточно неплохая Российского производства Входим сюда Студия 25 квадратных метров Коридорчик 3 квадратных метра Становит шкаф Здесь еще поместиться легко. С этой стороны санузел. Санузел просто огромный для студии. Здесь порядка 5 квадратных метров. Вот. И комната. Комната сама большая. Полностью занимает площадь где-то порядка 19 квадратных метров. Она квадратная, вытянутая. Есть зона для кухни, гостиная зона. И из комнаты большой балкон. Балкон, остекление интересное. Такая квартира выходит во двор. Вот он, балкон, полностью остеклен. Такой вот двор. Стоимость такой студии 1 миллион 800 тысяч рублей. Итак, студия, 30 квадратных метров Коридорчик небольшой, но уютненький Есть место под шкаф, 3 квадратных метра Санузел в студии очень большой Где-то 4,5 квадратных метра, он такой вытянутый, объединенный И здесь комната Комната 24 квадратных метра Сама, с двумя окнами Есть кухонная зона с балконом и с окном балкон будет остеклен вот такой вот вид если взять этаж повыше будет очень красивый вид из окна если вам нужна студия в городе краснодар готовая либо в строящемся доме обращайтесь